Привет, аудитория. Лига чемпионов, группа D, Интер против Реал Мадрида. Играют в Мадриде у Реала дома. Ой, какую я хочу сделать ставку. Я сначала сидел, думал, ну, нахрена они, эти команды, будут рвать, там, пытаться выиграть друг друга, забивать. Очки мне надо. В 1-12, в 2-10. Они в любом случае попадают в следующий этап Лиги чемпионов. Поэтому, да пофиг им на эту игру. Они могут ничейку сыграть, могут кто-то кому-то проиграть. Вообще по порвано. Но, я потом подумал, посмотрел, Интер давно не выигрывал Реал Мадрид. Подумал, почему бы ему не выиграть этот Реал Мадрид, сделать новогодний подарок своим болельщикам за Лигу, выйти с первого места в следующий тур. И поэтому я решил поставить все-таки на интер. Да и матч будет интереснее смотреть за Интер болеть. Помню, когда эта команда и Лигу чемпионов завоевывалась с вот, ладно, не суть. Поэтому я буду ставить однозначно э, на победу Интермилан небольшую сумму с коэффициентом 3.6. Но, но вы можете попробовать более адекватный вариант. Это поставить на коэффициент 2.28, что тотал э, меньше 2.5 будет голов. Это, ну, Мне кажется, это более логичный вариант. Но я хочу поболеть за Интер, поэтому буду ставить на КФ 3.6. Вот. Оба идут отлично в чемпионатах своих, то есть, ну, в принципе, есть э, возможность побороться вот за э, первое место в группе. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, будет больше обзоров, когда-нибудь начну стримы записывать, было бы время. Вот. Будет интереснее, будут розыгрыши. Все, давайте.